Друзья, привет! С вами Керхер Центр Наоприлитарская. Сегодня мы вам покажем а, обзор аккумуляторных ножниц от Керхера. Давайте смотреть и приступать. Сами ножницы выглядят вот так вот. А, это дополнительная насадка. Сюда прицепляется аккумулятор, так как они аккумуляторные. Делается это все просто. А, в аккумуляторе есть пас и в ножницах есть пас. Нужно просто попасть и до щелчка ее замкнуть. Все, в принципе, аккумулятор. У нас вставлен и грубо говоря ножницы у нас уже можно могут работать. Также здесь есть имеются две насадки. А, маленькая 12 сантиметров и насадочка побольше. Вот такая вот идет. Если вам нужно подровнять какие-то кусты, а, край газона или еще что-то, вы можете спокойно это сделать. Также, также здесь есть а, вот такое отверстие. Это для удобства. Допустим, вы попользовались этим, взяли и куда-нибудь повешали на стену, чтобы это не мешало, где-то не лежало у вас. Вот. А, что еще хочу сказать. Нажимаете, здесь есть предохранитель, нажимаете предохранитель и кнопку. Также у вас на аккумуляторе будет а, виден процент заряда, вы сможете посмотреть сколько у вас зарядки осталось на батарее и спо спокойно рассчитать какие-то свои нужды. Также еще он Маленький и компактный, его, в принципе легко держать, у вас не мешается, это не какая-то огромная бандура, так что все легко, можно подстричь. С вами был Керхер, Центр Анапролетарской, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и на этом прощаемся, пока!